Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, с вами Никита, и мы продолжаем играть в Resident Evil 8, в лаге. Так, остановились мы на том, что спустились за Тимитреской в кровяной подвал, тут вылезали эти долбанные мудаки из а, а, тюрьмы. И продолжаем, я сказал, что скорее всего у нас будет босс батл. Лит нас куда-то отвезет. Но видимо нет. Внутренний двор. А -а... Опачки. И, -и, -и куда нас, собственно, привезли? Я думал, мы идем опачки, опачки, опачки. А -а, -а, а, а так нам надо попасть в покой и мы вот на балкон попали. Ничего здесь никак, да? Ага. Тысяча! Мне не показал. Блин, серьезно. И машинка. Ага, сохраняемся тогда. А, в прошлый раз чуть-чуть до машинки не добежали. Так, ладно. Алло. Ну. Кто бы сомневался, блин. Тихо, остался. телефон работает в этой глуши да и она меня типа не видит да? вообще прям ни разу Это мадама. ну давай уже не заставляй людей ждать да, возьмите трубку матерь миранда мне так жаль но наш пленник итан винтерс смог сбежать от гейзенберга сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям я поймаю нет, матерь Миранда да, конечно я понимаю всю важность церемонии какая я вас не подведу луди, какая агрессивная так <тасническая> да к черту церемонию эта тварь заплатит мне за все О, сука Напугала, блин Сначала поймать Заплачу не, не буду я ни за что заплакивать Заплативать и заплачивать Опачки Матерь Миранда вызвала нас всех к себе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Меня аж трясет, когда я вспоминаю этот семейный совет. Ко мне относится как к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг, это рвань не научится манерам, даже если охлестать его имя. Я бы его порвала, но мать не позволила. Почему она ведет себя со мной, как с... Почему она ведет меня... Ми... Тебя, господи, со мной как с ними. Она подарила мне этот замок послушных дочек и вечную жизнь. Ведь так, кто ее любимица, если не я? Кто лучше всех? Надо выпить. Надо выпить, да, да, да. Опа-на. Роза, где ты? Так. Не, ну вот ты посмотри, вот. Итан, ну, допустим, метр семьдесят, да? И он ей в пупок дышит. То есть она, блин... Два с половиной метра ростом, что ли? Если не три, блин. Ну, ясно. До свидания. то есть пойти никак нельзя. Изучить. Так. Не понял. Ну-ка, рентгеновское зрение, Итан, врубай. По-любому, где-то здесь валяется ключ. Нет? Блин, ну серьезно, а куда? Я никуда не могу больше сунуться. По идее, здесь должен что а точка сохранения по идее здесь должен быть ключ в теории Блин, потому что с этой стороны я не <звуки> могу я влезть не могу заебиться так не понял я вообще ничего надо вытащить розовый то да я брат а, а! Это блядь, слепошара, пиздец. Так, у нас, между прочим, осталось еще две дочки. Одну мы шатали. Еще две. Ост... Твою мать. Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делал? Омерзительный мужлан. Ой, за... Заявился в мой дом. Да, да ты пос... на себя посмотри. протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть, как смеешь. Блять. <связывая> <связывая> Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу. Напугало бы. Ну, покажи свою силу. В смысле покажи силу? Кто я? Я не могу. Подожди, я то понял, что... <гас> да ну ёб твою мать, ну не это, это, блин, этот, как его? <гас> вот нахера ты такие ценные патроны раскидываешь, ши там, бля. Тихо, тихо. Она жопу хочет надрать. Ага. Вот сюда, да? Больше некуда тихо музыка такая гнетущая да как будто сейчас что-то будет блин а ну вот эти коридорчики блин по-любому сейчас будет босс батл. куда съебывать я очень вижу. Опа босики блять больше некуда реально surf... uh! блять! Я не пытайся убежать Вы не пытайся беги блин это у тебя с руками какие-то проблемы в этой части Ага, не не не не не не не не не не не не не не не, не, не, не, не, еще круголя давай. Пиздец, руку оторвала. Женщина, пожалуйста. И опа, все, все, все, все, все, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Куда, куда? Туда. Серьезно? Это нечестно. Где она тут проход открыла? Тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо хоти бежим. хоти хоти хоти открывай, хоти открывай, хоти хоти хоти хоти хоти хоти хоти хоти хоти хоти хоти Да хоти э -э ну Да хоти хоти хоти хоти хоти это ж так и работает. И на место встала, да? Смотри, вместе с куском куртки встала. Это вообще вода какая она. И ткань, и эти, какой, человеческий, просто обычную ткань сшивает. Нет, смотри, куртка даже не болтается. Шов, типа, остался. замок? Да ладно. А дочку спасать кто будет? а теперь у меня есть Ключ. Так, во-первых, можно вернуться в дом Там где-то можно было Что-то открыть На втором этаже, по-моему Давай так и сделаем В смысле, блять Да вы чё, да пацаны Да нахер вы здесь упали Здорово Ой, да короче, пошли нахер Потом придем, пообщаемся. Так, давай сходим к нашему этому, блять, барону. Кстати, тут головоломка какая-то еще у нас осталась. Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Хренозы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить? Сука на дорожку. Я расширил ассортимент услуг. Прошу, ознакомьтесь. Подожди, а можно сюда какую-нибудь череп поставить? Он же говорю, типа можно. Только Можно? Нет. Здрасте. Здрасте, здрасте. Давай улучшим что-нибудь. Я хотел Блин, да ладно, 40, не хватает всего. А? 640 будет наносить, ну то есть чуть побольше урон Ну блядь До новых встреч До новых, блин Ну ладно, обидно сейчас было 40 монет хватило Ну может сейчас, кстати, найду Да ну нахер, серьезно? Подожди Подожди, подожди В смысле, в смысле а, вот сейчас не понял. Сейчас обидно было. Все, она то есть за мной будет ходить сейчас? Пиздец, серьезно, как тиран? Блять, серьезно, научились. ищет, да, серьезно. Серьезно, блядь? Ха! Не достанет! А, нет, достанет, блядь! Она же, блядь, режет нахуй. А. Подожди. Куда я вообще попасть? По-моему, мне не сюда надо было, да? Ну ладно. А может и сюда? Ага. Бля, сколько патронов нормально. Ты вообще что за оружейное? Я боялась, что сестрица найдет тебя раньше. Да я не вижу нихера. Здесь-то ты и сдохнешь. Хм, ну и. Ты испортил все? Серьезно? Я вообще не ожидал. Ай, да блядь, боль. Тихо-тихо. У меня же аптечка есть. Да не-не-не-не-не-не-не-не, не психуй. Ты бешеная. Иди сюда. Что? Ну нахуй. Фуйвола, блин. Да, блин, ну отвали. Ладно. Тебе На. конец! Нет! Не может быть! Да, блядь! Давай, давай! Я чуть-чуть остался. Да, больно-больно так-то. Не надо меня злить. Давай! Пачку! Да, блядь! Нет! Тихо-тихо, Ита! Да, да, да, да, да, напугала Где? А, я не перезарядился, да? А Все ты... да, моя... да, да, моя да Да, да, да, да да. Минус два Что-то как-то это <свят> блин, <свят> я нашел куда мину потратить блядь. А, ну в целом было отмычка сама -а, а так тут были бомбы ну ладно <свят> <свят> ну ну блин как как справились так справились так и что собственно тупик а куда как выйти опа она Блин, сколько потайных ходов. Получается, это это была комната просто, чтобы типа с ней подраться. Ну блин, наверное, вот эти кристаллизированные тела куда-то пойдут. А я отсюда не могу выйти. а а, -а. Нет. А, кстати, тут четыре. А какую я из них взял? Она... Выражает горесть, то есть вот эти головы надо. А почему, а как я теперь отсюда выйду тогда получается? <плёк> ну тут выхода больше никого нет, нет, получается надо что-то оставить, получается надо оставить, Кажется, это здесь. Ладно, пойдем на улицу. Потом еще вернемся. Нет, ну это сейчас внезапно было вообще прям. Настолько это сколько это возможно. Наконец-то мы В смысле, я пошутил? не пойдет да она просто там в холле тупо терроризирует а если вот эту допустим голову возьму да и поставлю на ее место ну, вот почему вот это нельзя почему не понимаю и эту нельзя М -м -м -м -м. ладно попробуем просчитать. Ой, так, ладно. А, а, а кстати, можно же было тикануть по-любому того сейфрум в этом. У этого как его господи зовут. Ну и хули ты сюда зашел, блядь. Ну, выпусти меня. Блядь, я в тупик себя зажал, да? с них падает. Да блин, нафиг мне ваши деньги. Патрончики бы с них. Что у нас, кстати? А, у меня, кстати, есть гранаты. И есть еще пора, хочу. да Да-да-да. Да-да-да. Перелазит? Серьезно? Так. Тут как бы опасно, потому что я не знаю, что там. новые помещение Ну, блин, кто бы сомневался И все заметил С другой стороны закрыто Пристройка Они, кстати, сюда не ломятся Оперный зал пачки Улика. Опачки. А, имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена на заказ. Главное, камерист, камеристка. Камеристка. Тут такая камеристка? Это, наверное, кто из вот этих... А, это как раз-таки вот эти ключи с дельфинами, блин. Ну, и кто это, блин, вот эти две рыбы каких-то. Чего, чего, чего, чего? что про пианино было написано. Пианино есть секрет. Где это было написано-то? Да. Блядь, ладно. Ну, серьезно, вот. По-моему, я привлёк внимание только что к себе Ага Один день после процедуры Три девушки лежат неподвижно Кажется, будто они мертвы Изо рта страшной вылетела насекомая Но похоже на обычную муху Два дня, про... Два дня после процедуры все три тела покрыты мухами. Похоже, мухи пожирают их плоть. Когда я открыла окно, часть мух тут же упала замертво на пол. Видимо, ух убивает холод. Я быстро закрыла окно, чтобы не сделать насекомых еще слабее. Четыре дня после процедуры, все три тела почти целиком съедены насекомыми, осталась лишь темная копошащаяся масса существ в форме тела. Сразу после полудня насекомые начали менять цвет. Те, что сидят на лице, стали бледными, а те, что на губах ярко-алыми. А, шесть дней после процедуры. Масса насекомых вновь превратилась в тела людей, все трое очнулись и смотрят как младенцы. Я чувствую связь, как мать с дочерьми. Я уже выбрала для них имена Белла, Даниила и Кассандра. А вон она, что их вырастили. Ну тут опять это ебаная амбрелла, блин. Опыты над людьми. Ну чё, давай Mortal Kombat. Тихо-тихо, танцуем, давай. У тебя там меч побольше. Долго я его буду ковырять? Ой, блядь, попал. Ну блин, так ведь я тебя долго буду ковырять. Хотя, один на один, в принципе, с ними не так сложно-то. Они, кстати, рассыпаются, по-моему, как вот эти, плесни... плесневи... Бляха-муха, плесневики в... Этот... А... В седьмой части. Серьезно? Да? А где? А где моя винтовочка? Где винтовочка? И вас прошла винтовочка. Так, ну пока игра идет не прям, чтобы сложно. Прям, в принципе, все вполне себе проходимо. Ну, я не знаю, может, потому что на обычной сложности играю. На тяжелой, наверное, вообще жопа будет. Там, наверное, еще вот этот прикол с, с пленкой. То, что нужна пленка, чтобы сохранять игру. Ага. Уха, уха, уха, чешется. А, прикинь. А. Научное название нет, размер э, 5-6 сантиметров, Структура тела, как у мясной мухи, но голова отличается. Они плотоядные, активно питаются мясом. Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека, в процессе используют феромоны. О, они рождаются, когда... Когда каду... Каду? Когда каду? Э, ладно, непонятно. Они рождаются, когда каду откладывает яйца в хозяине. Но сами мухи не способны к размножению. О. Слабеют при резком понижении температуры Если температура отпускается ниже 10 градусов Их метаболизм замедляется И они впадают э, в некое подобие э, криптобиоза Как э, тихоходки Или может быть полипедилум вандерпланки Понятно Мы а, тут э, биологией занимаемся А не в харорушку играем Так, э, значит, что я хотел сказать ну, блин, то, что это мухи, понятно. У меня вопрос. Они в меня там ничего не отложили, пока жрали, блин. Сожрать они собрались. Ну, смотри, какие. Блин. Ну, между прочим, две сестры из трех готовы. Они просто как такие враги идут. Они как... Опа. И чё? Чё фон-то, блин? Я ж сюда зачем-то-то пришел, блин. Кстати говоря... Почему я не могу на сцену завлезть? Ладно, там была еще одна комната наверху. С той стороны. И там, наверное, вот этот. Который вот... Во-во-во, да-да-да-да-да. Стоит, блядь. Это был предупредительный. Следующий в лоб пойдет. Брось, блядь. Почему нельзя подобрать меч, блин, и все чему, а? Это ж логично, блин, подобрать все, что, блин, на это у тебя есть. Опа. Шарцы. Цве... Шар, подожди. Подожди. Мне теперь надо вернуться к тому нашему толстому другу. Опа, погоди. А, ну сюда я не могу. Так, пойдем к толстому другу, да. Пошли, пошли. казалось О, ребята, вы все еще здесь? Так, отмашь. Так, погоди, тут еще Димитрес где-то ходит. Надо просто вперед. Просто вперед. Так, так, так. Кстати говоря, какой-то из голов я могу поставить. А, не туда. А, ну это точно не подходит. Значит сюда. Во. хрюкает а блин это ты дрыхнешь блин ладно спи буду его будет пускать шар чего она серьезно да Туда, туда. Ага. А, -а, а. Серьезно? Фига прикол. Давай, давай, давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай, давай. Блин, фига приколюха. <соed> <соed> <соed> тихо, тихо. Да, блин. Буба, давай. Ладно, во, сейчас, ага, так и погоди вот сейчас тут, сейчас надо как-то, блять, как что тут сделать-то так, чтобы она туда попала, а не в дырку. Я там вообще нихера, я вот там нихера не вижу, как туда попасть-то, сюда нельзя? Блин, я вообще не вижу, реально. тихо тихо тихо тихо давай давай давай давай давай давай давай давай давай о вообще хорошо проскочил так а вот там как я вообще не вижу подожди подожди вращать а погоди блять Как я вращать могу пта и я, я не вижу Блин, вообще ни хера не видно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, давай. Опачки. Ага. Катись отсюда. И чё, чё я получил-то? Алычери. И чё, чё это дает-то, ё я понять не могу. Продать можно. Или О, что с тебя? Я как раз думал, чем бы себя занять. Да? Их реально продавать? Серьезно? Очень ценное, блин, ожилеск все защищает от зла. Блин, ну если так реально, то давай. 5 ага. Пять. Ну, давайте лай я пока не буду продавать. Это тоже, мало ли даже пригодится. Ну, черепов у меня до жопы давай, я там, ну, не знаю. Блин, они все равно с этих падают, блин, пацанов. Помалу, помалу, а там, глядишь, будет много. Да, вообще много. Так, теперь. Я делаю то, что хотел. Я прокачал его. Херса, сейчас прошу узнаем. вас давай изучите сразу... мои новые там да блин подожди тогда давай улучшим тогда еще пистолетик с удовольствием да да да и а, по припасам давай я куплю мины чтобы делать да спасибо спасибо схему давай сразу чтобы патрон для дробовика делать потому что блин надо и нет патрончики не буду брать ну ну, еще получается пока что. Че, покупаем? Спасибо за покупку, сэр. Чего? А че у меня так это? Эхом отдалось. Ладно. А, теперь я могу делать реагент ржавые обломки и порох нужен. Причем двое обломков надо, да? У меня одни. А по меня? обломки металла? я такой не видел ладно это все конечно интересно а куда нам идти все, может сюда я уже не помню что там было если честно но я слышу подходит там Вот, сюда нельзя. А? а, ну тут не работает. Так, и чего? И чё делать? Я даже не помню, если честно. В оперном зале я ничего не нашел. Во дворе тоже. Ну, замок. Типа в замке ее нет. Обратно в обратном деревне выходить, что ли? Идите маски ангелов. Избегите из замка. А где их искать-то? Вот еще ключ. А, это железный ключ с отметкой. Точка сохранения. А... Блин, серьезно, куда идти-то? В а... тюрьме. А, это тоже лучше тебя заключится отметка, где его взять, непонятно. Блин, ну серьезно. Будет? Ты омерзительный чужак. Она не бегает? Она тут ходит? Ну блин, ничего и куда мне? Я не понимаю. Ой, так. Давай попробуем еще раз с этой головой, что-нибудь сделать. Вот эта голова, я ее забираю. Тут же закрывается дверь. У меня, может, как-то здесь все-таки можно быть? Блин. Под типа написано нет. Хотя хули, тут прыгнуть, да, на дерево спился, да и все, ляжка. Аааа, блин, а... Блин, что-то непонятно. Почему на кружок нельзя садиться, блин? Почему на кружок нельзя садиться? А поменяют отмену, надо будет на другую кнопку жать, да? Блин, я не знаю, почему нельзя вот череп животного вставить? Я не понимаю. Так, ладно, пойдемте сохранимся и на этом закончим тогда что-то. Как-то не ясно, не очевидно, куда идти. О, так вот ты где. Блядь. <смех> <смех> Закончим это побыстрее. <-то> <смех> да дайте пройду, пожалуйста, пожалуйста. О, ты всего лишь очередной жалкий простав. Да, да, да, да, да. Ой, блин. Ты можешь подскажешь, куда мне идти, пожалуйста. Вы можете шатать? Ее вообще похеру. Защити меня! Хотите, что то купить? <свешен> опа бля, просто. Счастлива. Ладно. Э -э, давайте сохранимся. О, пока непонятно, что куда идти, что-то нашли голову, ушатали одну сестру. Что-то эта серия как-то. А, ну вначале нам оторвали руку, мы заново пришили. <с trace> Посмотрим. Э -э, подумаем, помыслим, погадаем, помедитируем. И узнаем, куда нам нужно идти в следующей серии. Так что всем до встречи в следующей серии. И всем пока-пока.